Советских композиторов. Композитор Эдуард Колмановской стихи Евгения Долматовского, Коммунизм шагает по планете. Солист Анатолий Мищенко. Doroca, e te duro que vai, vamos gravar.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 И снова удачи. На этот раз находка обнаружена в среднем течении речки Эреля. Закурил трубку Мира. Табак отличный, сообщила находки трубки Мир Юрий Хабардин. Позднее были открыты трубки Дачный, Райхал, 23-й съезд КПСС, Интернациональное и другие месторождения. Лариса Попугаева открыла первую киберлитовую трубку под названием «Царница». На следующий... Мы начали нашу передачу с воспоминаний о том, как люди встретили весть о полете Гагарина, первого космонавта планеты Земля, того, кто позвал человечество в космос. И пусть запись, которая сейчас звучит сделана давно, но ту же гагалинскую клятву дает и сейчас любой из наших космонавтов и космонавтов братских стран. Все мы, летчики-космонавты, готовы к решению новых задач. Готовы и те, которым еще предстоит нести свой вклад в освоение космических просторов, и те, кто уже побывал на звездных орбитах. К нашему настроению очень созвучны слова новой космической песни. Не спят в Байконуре ракеты, на завтра назначен полет. Мы любим земные рассветы, но космос нас снова зовет. Мы сделаем все, что в наших силах, все, на что способны, чтобы с честью выполнить любое задание партии, народа, Родины. Аваристы, такие, билик исто вижали курдов. Чилика Ханнах в нижней гор Луис Карвалане тутамлан Хайга последних известий Народное хозяйства страны успешно завершает годовую программу. Сегодня нам сообщили, что в текущем году работает промышленность Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Литвы, Латвии, Эстонии. Милекин, бедука он и время. Он весь карвалан, килиноты каранута, я тебе говорю, стал Продукции на горно-обогатительные комбинаты Кмаруты. Успешно завершен первый этап программы комплексного освоения нефтер и развития производительных сил Западной Сибири. О том, что уже сделано по устройству этого региона и важнейших задачах на ближайшее будущее, корреспондент ТУТАС рассказал министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Щербинов. Западносибирский сибирский нефтегазовый регион. Самый мощный в стране топливно-энергетический бассейн, подчеркнул министр. Каждые третью тонну добываемой в стране нефти и третий мубометр газа – сибирский. К становлению и развитию закладно-сибирского нефтегазодобывающего комплекса постоянное внимание уделяется как образец Советское правительство. Сиринаротун, Чулуолун, Луис Карбаланы, <реклама> Босхулуртугар, Акеллахамуны, Агылыгым! Агыллахамуны, Агылыгым! Агыллахамуны! Бойы, карбуланы, Воланы в отклон, в отклон, в отклон, в отклон, в отклон, в отклон. Сат сун, сат сун, сат сун, да, да, да. Аракау ан сариту сандо кунта сунтау сокун. I got to Covert